Всем привет! С вами Дэн. Да? И мы вас приветствуем на очередной серии FIFA 17 шоу Аристократы. В этой серии мы пытаемся выиграть у компьютера кубок и при этом не бомбить. Но прежде чем я начну, мне хочется сказать вам что-то важное. То, что никогда не говорил в рамках этой рубрики. И хочу вам сказать следующее. Не будьте как... Я на такое говно не подписывался. В общем, всем привет. С вами Дэн. Да, эту аристократию, как говорится. Сегодня мы пытаемся в очередной раз у компьютера выиграть матч кубка. В общем, наша задача, по факту, просто выиграть кубок у компьютера. Почему делается так? Во-первых, мы играем в FIFA 17. Во-вторых, тут нет онлайна. Я пытался один раз, один выпуск мы записали. Больше но не записывался. я искал. Итак, что мы сегодня, собственно говоря, делать будем? Ну, как всегда, пытаются захватить мир. А в данный момент мы пытаемся выиграть кубок. И против нас будет сегодня команда из Колумбии. Атлетика Букараманга. Весь понятие, в чем эта команда. Последний... Единственное, что я успел выяснить, то, что эта команда когда-то участвовала долго в... играла в высшей лиге Колумбии, выигрывала в 90-х чемпионат. Даже квалифицировалась кубок Либертадора, с аналогом Лиги Чемпионов Европейской. Зачем нам это нужно? А, ну, больше нету. То есть там это не иск, как обычно. Я тут слушал недавно историю про лондонский футбол, когда им руководили наркокартели и так далее. Здесь нету такой крутой истории. Ну, давайте же начнем. Я думаю, сыграем мачет и закончим эту серию. Так, в общем, танчивай на этот против Атлетика Букраманга. Поехали. Конечно, боб на амфитеат обвести, Ну, я как-то так не умею видели, как он ждал мяч? Вот это я понимаю. Сразу видно, футбик играет не первый год. Самый идеальный футбол, который тут можно придумать. оп оп оп Ист вот. Ист раз доказывает, что он крутой вратарь. И пусть компьютера он точно выстоит. Но ни хрена так не будет. не знаю, что справа или пушку с центра. оп поп. 1-0. Мы проигрываем. Магия из не сработала. Надо что-то делать. Чё, первый тайм закончился. Окей. Первый тайм. Счет 1-0. Пока все плохо. Но мы можем выиграть вполне. Пока все Второй тайм. Поехали. Кей. Okay. Я тут на поводу такой концентрации сижу, такой щас сейчас, сейчас все будет. У меня тут дальними просто стреляют. Браво просто. Ну, За дальним пнул 2-0. Ох, теперь теперь сейчас то, что мы выиграем этот кубок еще более призрачными становятся. Ну, фо же там был. Тя-тя. А тятя. -тя. А тятя -тя, а, а, да, блин, зараза. О, это, это, это же театр. Иствуд лучший. Смотришь, играешь в ифу. Чат, куча эмоций, все дела. Смотришь, ты тут концентрируешься. Да, блин. Иствуд лучший. И. Да, ты забери все 3-0. Теперь я не знаю, как вообще-то вытаскивать Так, пистолета нету, чтобы застрелиться Виселиться ничего никто не повесил Всё, нападение всё 3-0 ситуация тут Катастрофическая, ты вообще просто Что-то сделает <плёдый> Твоё налево, это зона вратаря была а Ай-яй-яй-яй-яй, ну хотя бы колик-то надо забить, пацаны Не даст мне сделать В общем, проиграли мы 3-0 Без шансов данный матч теперь у меня есть вариант закончить окончательность по 18 или все-таки сделать одну попытку моему тору подсказывать я ему в данный момент благовольствую здесь очень такое слово в русском языке что все-таки мы сделаем в следующий раз еще одну попытку в общем с вами был Дэн подписывайтесь комментируйте ставьте лайки не забывайте что каждый комментарий для нас важен если вы хотите поддержать канал Рублю, ссылка на Donation Alerts тоже есть внизу в описании. И увидимся в FIFA 17 на следующей неделе. Всем до скорой встречи и пока.